Всем привет! Продолжаем знакомиться с Симейком. E И сегодня, скорее всего, это будет последнее видео. Последнее. Потому что, я думаю, этой базы, это даже, я бы сказал, бы база база-баз или основы-основ, я думаю, их будет достаточно для того, чтобы уже в целом более-менее понимать, что такое Симейк. E ну и тем более еще под рукой всегда иметь на гитхабе, у меня на гитхабе эти примеры все лежат. Поэтому, думаю, эта основа основ вам поможет. Но существуют, конечно же, книги, большие книги, то есть то есть, семейк и умение с помощью семейка создавать там, описывать правила сборки то есть это умение такое не такое уж и простое потому что много всяких возможностей у семейка и их все вот так вот наверное не охватить поэтому для этого умные люди понаписывали книги может быть когда-нибудь я приобрету какую-то из книг хорошую и что-нибудь продолжим ну а сегодня Сегодня вкратце познакомимся, что такое модули, ну точнее как искать м, пакеты, пакеты или библиотеки, или что-нибудь еще. Как это делать? Мы сегодня посмотрим, ну и в принципе все. А, ну и а, на сообщения, потому что при генерации можно еще выводить сообщения различного характера. Информационные, либо сообщения об ошибках, либо какие-то фатальные ошибки после которых генерация вообще прекращается. Итак, у меня еще здесь есть открыто, открыто две вкладки. Ну, давайте по сначала по модулям. То есть можно искать какие-то пакеты, либо какие-то библиотеки. Ну, вот, к примеру, смотрите. Я вот ищу find package by own, ну, типа своим собственным скриптом. Я ищу OpenSSL. На самом деле, стандартные скрипты по поиску, установлено ли OpenSSL, установлено ли OpenSSL для разработчиков, ну, это подразумевает, что должны быть библиотеки, h-файлы, либо установлена ли библиотека просто OpenSSL, ну, в качестве там динамической библиотеки, а не статической. Но для этого есть собственные ну, у семейка, собственные скрипты. Ну, к примеру, вот по этой ссылочке. Ну, это все будет вот здесь. То есть, вот одна будет ссылочка, а вот вторая. Ну, давайте первую откроем. В первое. Мы здесь можем увидеть, какие модули уже встроены, ну не встроены, для каких модулей уже у семейка есть готовые скрипты, которые ищут эти, собственно говоря, модули. То есть мы можем увидеть. Ищет M MPEG 2, MPEG там OpenAL, OpenCL, OpenGL. Давайте откроем. OpenGL. Uh, так, мы можем запустить поиск OpenGL -а, и по наличию или отсутствию вот этих вот uh, уже Define -а можем определить, найден ли open, uh, OpenGL, к примеру. Вот. Если он найден, то система имеет uh, OpenGL и все m, компоненты были найдены. Также глю установлено или нет, там джейл GLX и так далее. Сейчас это просто посмотрим на примере. Но Open, OpenSSL тоже есть, но я как бы типа свой написал. Ну, вру не свой написал, я там внутри вызываю стандартный поиск OpenSSL. Ну, короче, сейчас вы увидите. Но здесь список всего того, что уже есть. Если здесь нету каких-то библиотек которые вам нужны, то нужно будет писать, о, по, поиск куда, то нужно будет писать э, свои собственные э, скрипты. Короче, ищу э, OpenSSL. Здесь, как вы видите, подчеркивание. Почему подчеркивание? Потому что вот если я просто OpenSSL напишу, то будет использоваться стандартный скрипт. Стандартный. Где тут? Давайте найдем. Ctrl-F, OpenSSL. Вот он. То есть, если брать find, мы получим OpenSSL. То есть find не, find не надо писать, надо писать там Lua 50, Lua51, там OpenMP в find-package. А он будет искать соответствующий скрипт с таким вот именем. У себя там в директориях. Давайте откроем, откроем, откроем, откроем. Вот у меня есть папочка CMake. Ну, обычно в разных проектах можно встретить, в open-source проектах можно встретить такую папочку. В этой папочке написаны дополнительные скрипты. Ну, тут у меня еще модулы. Вот, вот такие вот скрипты с расширением точечка CMake. Ну, давайте откроем два, два этих модуля, два файлика. И давайте откроем первый. И что же мы здесь видим? Ё-моё, здесь мы видим, видим поиск того же OpenSSL, но здесь уже без подчеркивания. Смотрите, я ищу find packages, package, find package и указываю подчеркивание open ssl. Uh, CMake ищет вот такой вот пакет с таким именем. Каким именем? Find, вот смотрите сюда за мышкой find, вот подчеркивание open ssl.cmake. Он ищет. Где он его ищет? Ну, он его ищет... Uh, вот, вот здесь. Вот я указываю set и указываем модули, э, ну, э, пути к модулям, либо там каким-то нужным скриптам. Вот я указываю, где валяется наш Semake проект. Дальше вот такой путь Semake, модуль И вот там он будет искать э, файлик, ну, с именем find, а дальше подчеркивание OpenSSL. Ну, давайте посмотрим, смотрите, сделаем вот так вот. OpenSSL1. Так, так, f7 build <coughs> и, и, и simaki. Опа, опа, опа. Че он написал? Он не нашел вот такого файлика. Open 1config. Либо OpenSSL с маленькой все буквы-config.cimake. Он этого не нашел, но это он в стандартных, он стандартные пакеты, стандарт, поиск стандартных, блин, поиск библиотек или пакетов по стандартным скриптам, ну стандартные скрипты, вот имеют такие имена, имя модуля, дальше конфиг, дальше точка либо имя модуля, тире конфиг CMake, вот. Но у нас без конфига, у нас без конфига, поэтому в любом случае он его не нашел. А теперь давайте я уберу эту единичку. Теперь он это все должен найти. Он нашел. Вот эти всякие сообщения, это ну, результат работы вот этих вот функций. Мы сейчас к ним подойдем. Теперь смотрите, он их нашел. Вот, OpenSSL Include Directory Found найдено. Все библиотеки найдены. Все необходимые библиотеки для использования OpenSSL найдены. Даже напечаталась версия. Но не найдено было MFC found. Тут не найдено. Это я так, для прикола решил поискать еще MFC. Так, давайте find. То есть это вы можете собственные скрипты писать. Если у вас не получается что-то там написать, вы всегда можете найти стандартные скрипты. Ну, Там, где установлен семейк, там где-то должны лежать стандартные скрипты. В которых всегда можно подсмотреть, как же, как же он это делает. Ищут. Теперь давайте откроем, к примеру, Find OpenSSL. Смотрите, я вызываю стандартный скрипт, в котором содержатся все необходимые вещи по поиску OpenSSL библиотеки. Вот я открыл документацию, я смотрю, если ну вот, OpenSSL Found, говорит, что в системе установлена OpenSSL библиотека. Дальше, а если, ну это библиотека, это может быть, к примеру, динамическая библиотека. Но если мы разработчик, и мы хотим использовать непосредственно статические библиотеки, нам что нужно? Нам нужно проверить, а есть ли заголовочные файлы, и есть ли там э, все э, OpenSSL библиотеки. Соответственно, вот с помощью вот таких вот, то есть когда мы вызываем Find Package, то вот эти вот переменные, они должны быть либо в True, либо в False. Соответственно, смотрите. Ищу пакет. Здесь я специально втулил not found. Потому что можно, если есть эта переменная, то мы можем написать: да, было найдено. Как это сделать в отрицании, ну, в языке там C или C, мы знаем. Знак восклицательный ставится. Здесь же мы пишем, если not. Если не было найдено, то я пишу, что найдено не было. Иначе пишу. Библиотека была найдена. И откуда я взял вот это. А вот это я взял вот отсюда. С той же документации, в которой написано, что вот эта переменная будет хранить майор, минор, ревизион патч и, и так далее. Версии. Ну, я ее и вывожу. Есть. Ну, соответственно, проверяю по всем остальным. Хотя необходимости прям все проверять нету. Все зависит от вашего проекта. Дальше. Смотрите. Это первое. Дальше. У меня могут быть какие-то еще действия. Я делаю include. Как вы видите, не include директори, не add directory, а просто include. Что это означает? Я включаю еще модуль. Какой модуль? Модуль, который лежит по пути. Вот CMake, модуль Вот он. Я вот здесь указал этот путь. CMake, модуль И вот там я просто включаю какой-то модуль. Он может называться как-то. То есть, ну, я не знаю, там... Предварительные какие-то настройки или поиск, просто общий, да, там общее название find Packages или Find Libraries, в котором вы просто вот так вот по очереди можете искать все нужные вам библиотеки. Так вот, давайте откроем этот тест. Тест CMake. о а чем у меня тут два OpenSSL? -а? Не знаю, это что-то втыканул, одного не надо. А, это типа демонстрация, что этот модуль тоже работает. Так, сейчас. А, да, вот, тест OpenSSL2, ну, ну короче, вот так. Смотрите, здесь можно искать все нужные вашему проекту библиотеки. И теперь, смотрите, я еще тут MFC. Но ну, это Microsoft Foundation Core, по-моему, что-то такое. Но ну, это под Windows создавать там библиотека для создания кошечек. Очень такая себе неоднозначная. Сейчас не об этом, да. И вот я ее ищу. Конечно же, ее здесь в, в, под Linux не будет. Ну, и, соответственно, я пишу not found. Теперь смотрите. Смотрите. В чем фишка еще? Я... А, я, я, я, я. Так, все библиотеки были найдены, странно, не все были найдены. Ну, короче, смотрите, к примеру, у вас есть модуль, в котором э, есть поиск всех библиотек. И если какая-то библиотека не будет найдена, то то э, прекратить генерацию. Дело в том, что вот это вот required говорит о том, что вот эта библиотека нужна. Если она, если ее нету то, по идее, генерация должна прекращаться. У меня она не прекращается. Не знаю, почему я не рыл. Возможно, где-то это объясняется кривизной рук. Ну, моих. Что-то я не так написал. Не знаю. Ну, здесь вот так вот посмотрим, как можно использовать костыль. То есть это называется костылем. Что это такое? Я устанавливаю какую-то переменную. В данном случае строковую переменную. С таким вот содержанием. Окей. Okay. Ну, типа, все... Э, ну, результат э, поиска всех библиотек удовлетворительный. Теперь смотрите, я вызываю... Э, включаю какой-то свой тестовый модуль, ну, в котором мы можем что-то искать. Там все ищется, там идет поиск по всем библиотекам. И в конце я сравниваю эту переменную. Если окей, okay, значит все библиотеки были найдены. Иначе... Э, я пишу fatal error и говорю, что not, not, not, я не могу дальше работать, потому что не были найдены библиотеки. Теперь смотрите, как используется этот костыль. Ну, на самом деле, я не рекомендую, конечно же, так делать. Я просто показываю, что можно установить переменную. И она доступна будет во всех модулях вот таких вот. Смотрите, я устанавливаю. Если MFC не было найдено, not found, я просто устанавливаю эту переменную в not found. То есть это одновременно служит как бы мне, ну вот я здесь проверяю на окей. Okay, и кроме всего прочего, я могу сделать вот так вот. Давайте давайте попробуем ее и вывести. То есть и сразу же служит для сохранения результата. Так, теперь давайте попробуем еще раз семейк что? А, ну да. Так, Cmeix. Что мы видим? Not all libraries was found. Не все библиотеки были найдены. А, ошибка а, фатальная на в 24-й строке. Вот она, 24 строка. Что-то я не то вывел. Давайте вот так вот сделаем. А, По-моему, да, вот так вот и вот так вот all found result, еще раз, запускаем, как мы видим, not found, Вот not found, значит not found, и fatal error, когда мы выводим сообщение с вот такой пометкой fatal error, это значит, что генерация прекращается, вот, но это костыль, конечно же это костыль, и для него должны работать вот такие вот вещи, required, это говорит, что... Для проекта эта библиотека нужна, если ее нету, то до свидания. Ну, как вы видите, ничего до свидания у меня почему-то не происходит, но я не колупал, я там быстренько написал и все. Теперь, что касается сообщений, вот есть ссылка на документацию. Давайте ее откроем. Что мы тут видим? Есть разные типы сообщений. Но не. Ну, это без указания э, типа сообщения. Дальше статус warn, warning. Что я такое говорю? Warning, outhorning, send error, fatal error и депрекатион. но деприксион, это депрекатион, это типа э, если э, какие-то вещи э, там, устарели, к примеру, а вы еще проверяете на наличие старых библиотек или еще что-нибудь, и вы можете написать, что мол, ну, деприкейшен, устарела там и все такое. Обрати внимание там или еще что-нибудь. Короче, короче, вот здесь написано, что если фатал Error, то останавливается сам процесс и генерация, то есть все останавливается. Если это просто ворнинг, то генерация продолжается дальше, но, но идет информирование программиста о том, что что-то не так. Это как бы можно сказать то же самое. Идет, ну идет дальше генерация. Send error. Это что? Что мы здесь видим? Но Процесс что-то продолжается, да, но э, пропускается генерация. Какая генерация, фиг его знает. Короче, результат вы, вы видите. Давайте еще раз поищем. А, не все библиотеки найдены. Убираем костыль. Как видите, чтобы убрать костыль, нужно вот... Ну, короче, вот это реально костыль. Никогда так не делайте. Теперь смотрите. Вот я в конце вывел все сообщения. Где тут, Вот оно. Статус warning, warning, out. out. Короче, статус warning, autour, warning, send error, deprecation и fatal error. И вот они, все эти сообщения. Вот есть warning, warning.do. Как вы видите, это типа, я так понимаю, информирует либо кто, кто создавал, или что, ну, не знаю. Это предупреждение для разработчиков проекта. Вот. Да, здесь написано. Используйте who. А, там еще можно указать, наверное, кто. Кто. А, нет, no del. А мне что-то... Вижу одно, а в глазах видится ху, Да, там кто. Короче. Дальше. Error. Как мы видим, было бы, конечно, хорошо, если бы CMake научился это еще подсвечивать разными цветами. Может быть, это и можно, не знаю, но я пока такого не видел. Так, это сообщение об ошибке. И везде, как вы видите, выводится номер строчки. Это deprecation и вот непосредственно fatal error. Fatal error. Давайте попробуем fatal error убрать. Что изменится? Ну, потому что, как мы видим, конфигурация не завершена. То есть возникли какие-то ошибки. Здесь тоже какие-то ошибки, давайте еще уберем э, error, вот так вот. Как вы видите, если нету error, то генерация прошла якобы успешно, и можно, можно вызывать make, make вызван. Но если же у нас будет хоть какой-то error, давайте see make и make. Make к нету, потому что, как я уже говорил, нету ноженек, нету и печенек. Вот. Ну, думаю, все. Наверное, видео уже затянулось. Ого, почти 20 минут. Поэтому, поэтому, вроде бы все, что я хотел сказать, я сказал, ну, как обычно, что-то я всегда забыл. Нужно готовить бумажечку, на бумажечке писать сценарий, что надо говорить, потому что потом вспоминаешь. Я не сказал то, другое, третье. Ну, да ладно. На этом, как бы, по семейку все. Возможно, когда-то прикуплю книжечку. Возможно, у плана очень много, но нету времени вообще. Может быть, когда-то мы вырастем и нас будет очень много. Это, конечно же, зависит от вас, от ваших подписок, от ваших там, поделиться и все такое. То, думаю, конечно же, может быть, будет курс по боли. А это так не курс, это основа основ. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки и комментируем. Ну, если у вас есть опыт работы с Симейком, к примеру, и вы можете написать, что, мол, вот так вот никто не пишет, это признак слабоумия или еще что-нибудь, то лучше так не писать, а написать отдельный совет, что вот лучше использовать вот это, ну, по каким-то моментам. И это будет полезно всем, кто потом прочитает это сообщение. Ну, все. Уже все сказал, поэтому всем пока.